Здравствуйте, меня зовут Мария Назарова, я специалист по работе с клиентами Webcom Group. Вернуть пользователь на ваш сайт с помощью рекламы в Яндекс.Директ становится проще. Теперь в этом поможет Яндекс.Метрика. Она соберет нужных пользователей, а вам останется только нацелить на них объявления в Директе. Давайте посмотрим, как подтолкнуть к покупке тех, кто уже был на вашем сайте, а заодно найти новых клиентов. Если пользователь сайта не оформил, например, заказ, подтолкнуть его к покупке помогает ретаргетинг. Раньше для настройки ретаргетинга нужно было сначала задать сегменты в Метрике либо в Яндекс Аудиториях. Теперь появился более простой способ. На сайтах с установленным счетчиком Метрики можно прямо в Директе сформировать автоматические сегменты для нацеливания и настроить ретаргетинг с ними. Какие готовые сегменты теперь доступны в Директе? Новые посетители – те, кто впервые зашел на сайт за последние 90 дней. Вернувшиеся посетители – те, кто за последние 90 дней заходил на сайт, при этом бывал на нем ранее. Поисковый трафик – посетители, которые пришли на сайт из поисковой выдачи Яндекса или других поисковых систем. Рекламный трафик. Пользователи, попавшие на сайт после клика по рекламе. Ссылочный трафик. Те, кто пришел на сайт по ссылкам с других сайтов. Отказы. Пользователи, которые открыли одну страницу сайта, провели на ней менее 15 секунд и не совершили ни одного целевого действия. Неотказы. Пользователи с посещением сайта более 15 секунд или те, кто посмотрел больше одной страницы или выполнил цель на счетчике. Трафик с мобильных устройств, пользователи, которые просматривали страницу со смартфона или планшета. Трафик с десктоп-устройств, те, кто зашел с компьютера или ноутбука. Далее уже в Яндекс.Директе выбираем ретаргетинг и подбор аудитории. Добавить условия. Сегмент метрики. Выбираем интересующий нас сегмент и жмем «Сохранить». Готово. Легко, просто, удобно. Но как это может нам помочь? Какие наши проблемы решит? Например, может подогреть интерес у новых посетителей. Сегмент «Новые посетители». Простимулировать завершение покупки. Сегмент «Вернувшиеся пользователи» или «Неотказы». Получить дополнительные продажи. Сегмент «Вернувшиеся пользователи». Вернуть тех, кто быстро ушел. Сегмент «Отказы»